Как отредактировать файл PDF? Всем привет! С вами Юрий Худаченко и сегодня в этом видео я расскажу и покажу как можно отредактировать pdf документ. Вы, наверное, не раз встречались и сталкивались с этой проблемой. Как правило, данные документы для сканирования, печатания и читания. Знаете наверняка, что такой документ отредактировать невозможно. Но как же это сделать? Решение есть. Итак, приступим. Для наглядности откроем обычный PDF-документ. Вот, собственно, открыли документ. Допустим, нам нужно вписать, но мы ничего не можем. Мы только можем с этим документом скопировать и вставить там куда-нибудь. Но нам нужно отредактировать его. По хорошей традиции идем в Google. Документ мы будем редактировать из PDF формат .doc. Word, а у кого не установлен на компьютере этот редактор, мы обращаемся в Google, что мы пишем, пишем PDF, Word, онлайн или конвертер, вот у меня вылазит уже, нажимаем И открываем вот он выходит тут много всяких форматов загрузить нажимаем мы заходим в рабочий стол и ищем вот он и загружаем его. вот смотрите загрузка пошла Все. нажимаем скачать вот он документ формат док загрузим в документ и сохраняем все показать папки вот он. вот он у нас, я буду его открывать с помощью своих приложений. Вот у меня LibreOffice, это тот же самый Microsoft Office идет, мне удобнее там работать. Да, вот. предупреждение просит. Вот, собственно, открылся документ у нас. Сейчас с этим документом можно хоть что делать. Печатать можно, вот, смотрите, Можно. Пожалуйста. Он, как говорится, к редактированию уже годит. И все, а потом также скачиваете себе на компьютер уже отредактированный и отправляете куда вам нужно. Вот. На этом пока все. Кому полезно, ставим лайки, подписываемся на канал. Кто еще не подписан? Всем пока.